В данном видео я расскажу, как отсортировать письма, которые приходят от задачника таким образом, чтобы они приходили в определенную папку и не отображались во входящих сообщениях. В задаче есть 5 состояний, которые используются чаще всего. Это зарегистрировано, в работе, проверка, сдача работ и завершена. Для данных состояний создадим 4 фильтра. Перед тем, как создавать фильтры, необходимо отключить цепочки писем. Дело в том, что настройка цепочки писем объединяет в одно письмо сообщения с одинаковой темой. Тема писем, которые приходят с задачника, зависит от того, что написано в кратком описании задачи. Поэтому письма по одной задаче с разными состояниями группируются, если включена настройка цепочки писем. Так как отбор писем будет осуществляться по определенному тексту письма, состоянию и названию состояния, то вся цепочка по одной задаче будет автоматически появляться в фильтре, если эту настройку не отключить. Чтобы отключить настройку, нужно зайти в меню настроек, нажать в правом верхнем углу кнопку с шестеренкой и выбрать вариант «Настройки». На вкладке Общий есть пункт «Цепочки писем». При выборе варианта «Отключить» группировка сообщений по теме происходить не будет. После изменения настроек нужно нажать кнопку «Сохранить изменения», которая находится в самом низу настроек. Для состояния «Зарегистрировано» создадим фильтр, который будет помещать все письма по задачам «Состояние зарегистрировано» в ярлык, который назовем «Регистрация». Чтобы зайти в меню «Настройки фильтров», нужно в настройках почты выбрать пункт «Фильтры и заблокированные адреса». Для открытия окна создания фильтра» нужно нажать на кнопку «Создать новый фильтр». На первой странице «Настройки фильтра» указываются параметры поиска писем. В поле «От» вводится почтовый адрес отправителя. Здесь нужно указать адреса Helpdesk, от которых вам приходят сообщения по задаче. Адрес отправителя письма можно узнать, если в списке писем навести курсор мыши на имя отправителя. Адрес отправителя указан в всплывающем окне под именем. Мне приходят письма от отправителя Поддержка 1С с почтовым адресом supportdivis 1 ру. Его я укажу в поле «От». В поле «От» можно указать несколько отправителей. Для этого нужно написать адреса через запятую и взять их в фигурные скобки. В поле «Содержит слова» указывается текст письма, который будет запускать фильтр. То есть, если в письме будут слова, указанные в поле «Содержит слова», то фильтр будет срабатывать. Письма от задач состоянии регистрации» приходят с текстом «Состояние зарегистрировано. Поэтому, чтобы настроить фильтр для зарегистрированных задач, в поле задержать слова» нужно указать значение «Состояние двоеточия зарегистрировано». Чтобы происходил поиск по словосочетанию, нужно значение указывать в кавычках. Для того, чтобы указать действие для фильтра, нужно перейти на вторую страницу настроек, нажав на ссылку в нижнем правом углу «Создать фильтр в соответствии с этим запросом». Чтобы письма с указанными параметрами поиска попадали в определенную папку, нужно поставить флажок напротив переключателя «Применить ярлык». Для значения «Применить ярлык» нужно с помощью кнопки «Выберите ярлык» указать ярлык, в который будут перемещаться письма. Так как ярлык, в который мы хотим перемещать сообщение, еще не создан, то выберем пункт «Создать ярлык». В окне «Новый ярлык» заполняется поле «Введите название для нового ярлыка». Я назову ярлык регистрации. Для добавления ярлыка необходимо нажать кнопку «Создать». Созданный ярлык автоматически будет указан для значения «Применить ярлык». Чтобы письма не отображались во входящих сообщениях, нужно установить флажок напротив значения, пропустить входящий, архивировать. Чтобы ярлык применился к существующим письмам, нужно установить флажок для значения «Применить фильтр к соответствующим сообщениям». Для создания фильтра нужно нажать кнопку «Создать фильтр», который находится в левом нижнем углу. В результате создания фильтра — в левом меню почты появился ярлык «Регистрация». Если посмотреть сообщение данного ярлыка, то мы увидим, что у всех есть текст «Состояние зарегистрировано» и у всех указан отправитель, который был задан у фильтра в поле «От». Создадим по аналогии ярлык в работе. Настройки, фильтра и заблокированные адреса. Кнопка «Создать новый фильтр». Письма «От». Те же адреса или адрес, что и для предыдущего фильтра. Содержит слова. Состояние двоеточия в работе, фразу «Взять в кавычки» перейти на вторую страницу настроек с помощью ссылки в нижнем правом углу, установить флажок напротив полей, пропустить входящий, применить ярлык, создать ярлык с названием в работе, флажок «Применить фильтр с соответствующими сообщениями» и нажать кнопку слева «Создать фильтр». Письма по задачам состояния сдачи работ «Проверка» поместим в один ярлык, нужна проверка. Заходим в «Настройки фильтров», создаем новый фильтр. Письмо от снова указываем адреса или адрес, от которых приходит уведомление по задачам. Содержит слова «состояние двоеточия проверка», «состояние двоеточия дачи работ». Оба словосочетания следует взять в кавычки. Чтобы был осуществлен поиск по двум указанным значениям, нужно написанное взять фигурные скобки. На второй странице настроек установить флажок напротив, пропустить входящий и применить ярлык. Создать ярлык с названием «Нужна проверка». Установить флажок «Применить фильтр к сообщениям». И нажать слева на кнопку Создать фильтр. И в ярлыке Нужна проверка. находится письма с текстом в сдачи работ и состояние проверки». Сделаем аналогичный ярлык для писем с текстом состояние завершена. Укажем снова отправителя или отправителем писем от задачника. В поле содержит слова Укажем состояние двоеточие завершено в кавычках. Флажок напротив Пропустить входящие. «Применить ярлык. Новый ярлык назовем завершение. Применим фильтр к существующим сообщениям и нажмем кнопку Создать фильтр. Чтобы все созданные нами ярлыки влезали в меню, немного потянем полоску отображения меню вниз.